Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить творожный сыр из кефира. Если вам такое видео интересно, конечно, не забудьте меня поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан. Выбирайте черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Ну и теперь давайте будем начинать! Для этого сыра лучше выбирать кефир с максимальной жирностью. Чем выше жирность кефира, тем больше и вкуснее получится в итоге сыр. У меня в этот раз жирность кефира 3,2%. Предварительно его необходимо заморозить. И лучше выбирать кефир именно в пакетах, так как его проще потом будет от пакета освободить. У меня кефир немножко подтаял и сейчас я его разрежу пополам для того, чтобы он у меня поместился в дуршлаг. Дальше я сооружаю вот такую конструкцию из миски, куда будет стекать сыворотка. Вставляю вовнутрь дуршлаг и укладываю марлю. Марлю застилаю в два слоя и выкладываю сверх куски замороженного кефира. Оставляю на столе прямо так, при комнатной температуре, до полного размораживания. Когда большая часть разморозится, то я подвешиваю марлю, для того, чтобы сыворотка окончательно стекла. А вот такая творожистая масса в итоге у меня получилась. Чем больше сыворотки с нее стекает, тем плотнее она становится. Поэтому здесь ориентируйтесь на свой вкус и регулируйте уже по своему желанию. Я буду добавлять в этот раз соль и свои любимые приправы. Ну а вы поступайте по своему усмотрению. Из приправ в этот раз буду использовать сушеный укроп, белый молотый перец, тимьян, гранулированный чеснок и лепестки красной сладкой паприки. Также также еще необходимо по вкусу добавить лимонный сок лимонный сок будет также выступать в качестве консерванта и он еще сбалансирует вкус самого творожного сыра, при желании можно ничего не добавлять будет такой как бы нейтральный творожный сыр, можно добавить туда сладкие добавки, в общем ориентируйтесь на свой вкус получается в любом случае очень вкусно, теперь я добавляю все приправы, присаливаю по вкусу, добавляю лимонный сок еще сюда черный молот и перец, и все тщательно перемешиваю. И вот такой вкуснейший домашний творожный сыр получается. И намного вкуснее, и намного дешевле, чем магазинные аналоги. А самое главное, что он сделан с любовью и без всяких вредных примесей. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. Если вам видео понравилось, то не забудьте меня поддержать. Ставьте лайк, подписывайтесь. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, мне будет очень приятно. Ну и мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!